ну, как и на кого он будет действовать, будем смотреть дальше. Так, приветствую вас, представители знака Зодиака Рыбки. Посмотрим, что принесет вам месяц апрель, какие сферы жизни будут максимально отыграны, а какие менее. Ну, начнем с того, что 3 числа Меркурий перейдет в знак Зодиака Телец. В он себя чувствует очень рассудительным, спокойным и даст возможность закончить какую-то рутинную работу, даст возможность что-то спланировать с долгосрочными перспективами. Для вас телец это третий символический дом, а это указание на то, что он будет благоприятное время для обдумывания каких-то очень важных вопросов для решения очень важных вопросов то есть любые ваши контакты а также поездки особенно короткие они будут очень важны в этом месяце и иметь серьезный вес также так понятно что благоприятный будет период для трудоустройства для кого это важно для покупок до 20 числа но лучше там чуть раньше там до числа 18 например для покупок технических средств имею в виду так что еще тут интересно 3 числа тут же у нас образуется квадрат от Плутона к Меркурию значит что это у нас это ну, думаю что особо сильно на вас этот период не проиграется но знаете тут у вас такая интересная тема для вас Плутон в 12 доме это все скрытое это все нефишируемое а 12 дом это Тема связана с чем-то тайным, потусторонним, с одиночеством, с необходимостью чем-то жертвовать. Вот в этой сфере вас в ближайших несколько месяцев ожидают перемены. Причем перемены от вас независимые. Это связано по узлам, кармические перемены. Ну, хорошо, давайте смотреть дальше. 6 числа состоится полнолуние в весах. Весы для вас восьмой дом, но возможно особо сильно он как-то и не проиграется, поскольку это не ваша стихия. Вот интересно может проиграться текстиль от Нептуна, который в вашем первом доме к Венере. Венера. Ну, смотрите, благоприятная Венера в Тельце, это благоприятные какие-то возможности для покупок, для взаимодействия с любимыми людьми, для общение общения, для знакомств, для поездок коротких, для того, чтобы получить какие-то новые впечатления, для оформления документации, потому что третий дом связан с документацией, вступление в брачные отношения, для проведения каких-то праздничных мероприятий. Интересно также могут пройти события 7, 8 и 23, 24 апреля. Это время, когда Меркурий будет формироваться, секстиль к Марсу. Значит, о чем это говорит? О том, что вам удастся ну, с кем-то договориться. Так, договориться с кем. Значит, или по поводу чего? Это сфера детей, развлечений и любимых. Ну, супер время для договоров. И даже то, что вы начали в начале месяца, оно может иметь еще какое-то значение, знаете, как окончание или доведение, доведение до чего-то логического 23-24 числа, поскольку аспект будет одинаковым. Только первый раз он будет на прямом Меркурии, второй уже будет на ретроградном. 11 числа состоится также переход Венеры из знака Сотиаком Телец в близнецы. Так, для вас близнецы это символический четвертый дом, который отвечает за сферу, связанную с недвижимостью, с семьей, с местом проживания. И можно сказать, что вообще вот, вот обратите внимание, 10-11. Это какие-то могут быть интересные дни, когда вы можете получить признание, получить какой-то подарок, бонус, ну, что-то обрести для себя. Такое на глобальном уровне. Что-то очень приятное может произойти. Какое-то предложение может к вам поступить. Получите предложение. Такое, которое ну, даже не ожидаете. Поэтому будьте внимательны. Ушки на макушках держите. Вообще, пока Венера будет идти по близнецам, она там достаточно очень легкая. Я бы даже сказала легкомысленная, любопытная. И она будет давать вам возможность... Получать легкое какое-то удовольствие от общения с теми людьми, которые вас окружают в доме, в семье. Ну и также легко будут решаться вопросы любые, связанные с ними. Знаете, будете получать удовольствие от взаимодействия с вашей например. Вас она будет очень радовать. Ну, может быть, это еще и покупки какие-то интересные. И желание с ними общаться, потому что близнецы не очень коммуникабельные общаться, дружить, мириться, все в этом плане. Теперь, что тут у нас еще будет интересного. Так, 10, 11 и 29, 30. Будьте внимательны, Меркурий образует квадрат лилит. Лилит для вас это зона работы. Так, правильно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, работа, здоровья. Значит, не переоцените свои силы, не давайте никаких обещаний, если вы до конца в них не уверены. Ну, понятно, что это дни неблагоприятные для того, чтобы двигаться куда-то дальше. Так, теперь 13-14. Это дни, когда вы можете немножко поскучать, вас может посетить хандра в чем-то разочарование, неблагоприятный день для покупок для каких-либо договоров и коротких поездок, а также для подписания ну, каких-то важных бумаг. Это все кратковременно, краткосрочно. Ну, знаете, как будто бы родные вас люди могут чем-то вас огорчить. Ну, вот как-то не получите вы от них желаемого. Далее, с 19 числа начинается очень интересный редкий аспект, когда узлы. Кармически будут входить в секстиль к Сатурну. Сатурн уже находится в вашем первом доме. Вообще это положение для него слабое, но, знаете, само по себе соединение с узлами указывает на некую кармичную ситуацию. Как будто бы вам будет дано что-то разрешить по судьбе. Чего это будет касаться? Ну, значит, это третий дом и девятый. Это переезд, это поездка. Что-то, что связано с границей, с дальними дорогами, с высшим образованием, с вашей какой-то внутренней философией, с вашим видением всего происходящего вокруг. Ну, вот здесь у вас будут какие-то очень важные трансформации происходить. И для вас это сыграет в плюс, поскольку аспект благоприятный. Получится принять правильное решение вот благодаря вашему, вашему Сатурну, который, знаете, как-то вас он соберет. Вы соберетесь. Будьте более реалистичны в это время. Также 20 числа ожидаем еще несколько интересных событий. 20 числа состоится, во-первых, новолуние. А Во-вторых, переход Солнца и знака зодиака овен в телец ну и в третьих еще и солнечное затмение которое откроет с собой коридор затмений до 5 мая ну и плюс еще и 21 числа Меркурий перейдет в ретроградное движение тем самым он ослабит все активные процессы мыслительные ну и те которые связаны с коммуникациями передвижениями и создаст вся обстановка внешняя необходимость что-то довести до конца ранее начатое и сделать это какими-то новыми методами. Будут для этого созданы какие-то новые возможности. Ну, давайте посмотрим. Для вас узел находится в третьем доме. Ну да, для вас это тема третьих, девятых домов. Это переезды, это передвижение, это тема за границей, тема связанная с высшим образованием. Смотрите, любые принятые решения в период с... 20 апреля по... 15 мая, поскольку 15 мая заканчивается ретроградный Меркурий, они могут впоследствии претерпевать изменения. Это что-то может переигрываться. То есть, они будут неточными. Если вы хотите принять какое-то важное решение, то это должно быть либо там до 18 апреля, либо уже после 15. А то, что вы вообще и примете, сделаете в период коридора затмения с 20 по апреля по 5 мая, то это может впоследствии пересматриваться. И более того, может даже... И, ну, то есть, как правило, это что-то может быть негативное Вот Если вы захотите что-то сделать новое Вот окончить что-то старое, да А вот новое, ну, не очень хорошее решение Мягко говоря Ну, надеюсь, что вы будете принимать только правильные решения А для тех, кого интересует эзотерическая часть так, я задала вопрос картам Таро, что ждает, интересного представители знака Зодиака в апреле месяце, выпала у меня карта башня. Башня это может быть что-то связанное с карьерой, с работой, с какими-то очень важными решениями, ну, всего того, что касается официальных официальных учреждений, в том числе и вузов далее здесь гробик знаете, как будто бы вы что-то закрываете что-то заканчиваете, или уходите с работы или заканчиваете обучение и здесь еще и птички то есть вы как будто бы договариваетесь о чем-то договариваетесь наперед о будущем что-то заканчиваете и ищете новые возможности, или вы откладываете или переносите ну, для кого-то это может быть, знаете, как потеря статуса, уход от чего-то, развод, например, кто разводится. Ну, знаете, здесь вот четко просматривается, что, скорее всего, будете рассматривать возможность уйти оттуда, где вам некомфортно, или что-то решить относительно своего существующего положения, сделать что-то по-другому, трансформировать это, договориться о чем-то, чтобы это было по-другому. Благодарю вас за ваши просмотры, желаю вам прекрасного апреля и правильных решений, а также кому было интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.